Всем привет, друзья. Сейчас я пришла, куриц гоняю. А мы пришли с Андреем. Ну, как всегда на утреннюю дойку, на кормежку. Сейчас Андрей пошел за ветками. Бонька там у нас закрытая будет сидит. Вась, кушай, кушай. Васьки кушать принесла картошку, там косточки. Потом баняшки, поросенку вон готовы. Андрей пошел за ветками Для козы И для козла Так, надо выпустить все-таки Там вот она Боньку выпустила Сейчас Маньку будем доить Андрей сделал Для нее Стоило такое Вчера вечером Пока мы работали в огороде, подготовила и сейчас обвязывают колготками, чтобы мягко было шея. Так, пошлите, а мы с вами посмотрим. Так, это Гаша опять вламывается. Стой там, не ной. Так, курочки здесь прыгают. Посмотрим наших курочек, что они творят. Ага, ой, загорают они им Хорошо. Солнышко сегодня дождик прошел хороший. Сегодня с утра уже тепло, слава богу. Вот они у нас сидят кулемы. Ч, Манька? Даиться хочешь, да? Даится она хочет у нас. Опять-таки. Открой, пускай это. Сейчас манешь, сейчас будем давиться. Стоять! Друзья, вот смотри. Хотя ведь так она вчера залезала. Бошку засунь туда. Вот так он делает сейчас. Все, и будем давиться начинать. Так, быстро надо, она быстро ест у нас. Смотри, такой. Ты много не сделал. У нас лица Ой. Куда ты идешь? Это Вася, Вася! Васька, Вася! Вася? Вася, Вася? Так, намного легче дается у нас. Очень Пока она стоит, слушает. Хоть держать не надо. Все, подоели. Маньку отпустили, она не хочет что-то тут слезать. Смотрите, как наяривает, она любит ветки. Так, на волю выходит наш Бяша. Так, не Горыныча там у нас орут. Пойду Хрюшу кормить. Вот и все. Надоились, подкормились. Привет, привет! Шипуны! Шептуны. Привет, малышка! Привет, Хрюша! Хрюшик-путудем? Идем-идем в небосельник. Не Давай, я пока в утятницу ложу. Ну дай я положу, дай. Очень хорошо, когда остается еда и поросенок есть и для него все тоска. У нас гречка не доели дети. Да, хрюшка, хрюшка. С молоком разбавляю. Молочко обязательно. На молоке быстрее вырастет. Ладно, пойдем выпускать Манька, Манька. Пойдем. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, моя хорошая. Пошли, Бяша. Пошел. Пошел. Вперд, вперд, вперед, вперед. Давай, давай, давай, давай, давай. Пошли, Маняш. Пошли, пошли, пошли, пошли. Вот, хорошие мои. Так, ветку надо взять. А? Вперед. За нашу родину давай. Давай-давай-давай-давай, давай, иди-иди-иди. Давай, давай, давай. давай, иди! иди, иди. иди. Пошёл! Давай-давай, Беша! Хулиган. Ох, играть всё хочет. Беша, иди! Давай, хулиган. Всё, отключаюсь. Так, все, подвязали. Бонька бегает. Ой, я не могу. Губы-то как сделают. Бяша, бяша. Ой, запах. После дождя офигенный. Такой чистый. Трава свежая, запашок. Ой, классный, Я прям балдею от этого запаха. Маня, а ты балдеешь? А ты балдеешь у нас от этого запаха? И зайди. Нет? Нет, говорит, не пойду. Иди сюда, иди. Иди, Манька. Я знаю, что лица их, лица, как мордочки, напоминают маленьких лошадок. А Андрей, как всегда, после меня перевязывает. Вот ты на работу уедешь, как я буду без тебя? Вчера Андрей переживает. Я уеду, говорит, ты справишься нет со всем этим делом. Я говорю, постараюсь справиться. Ну, должна справиться. А вы думаете, Справлюсь ли я со своим хозяйством, со своими. Все полностью, короче. начала чуть поболее давать молока, больше литра. Вчера Фаридуна поели молоком, ничего не сказали, Андрей принес ей стакан, пей молоко, вы нее желудок больной, она попила. Очень, говорю, вкусно, но вот эти заницкие порода у них молоко, прям как у коровы, даже вкуснее, без запаха, без ничего. Я когда первый раз попробовала, я вообще козье молоко не люблю. Он вонючая, фу. А у этой прям как мороженое. Ну, жирное, вкусное такое, прелесть. Вообще, я даже нисколько не пожалела то, что купила их. И Андрей тоже у меня козье молоко не пьет. А вот Маньки прям он сам не нарадуется, что такая коза у нас есть. Так что вот так вот. Зайнинская порода вот такая вот. Она и молока дает по 3 литра. Все. Собираемся. Ой, траву надо будет сейчас курочком нащипать. Сейчас там в соседнем огороде нащипаю. Сегодня вот, как говорила, ночью дождь прошел. Мелкие помидоры сюда посадила. Огурцы встали. Но цветы прибиты, они уже все, слава богу, это отходят потихонечку. Так, проверка, как всегда, плантации. Вот кабачки в середине, ай, кабачки, говорю, у тыквы в середине листья стоят, все хорошо, прижились. Вчера соседка, хорошо знакомая соседка, вот принесла флоксы разных цветов. Привезла на тачке, короче, подняла через гору. Сама подвезла сюда. Мы с ней вдвоем выгрузили, полила еще. И вчера Дима у меня здесь виноград убирал, убирал а Сегодня хочу выкопать пока у Фариды день рождения. Сегодня они будут там жарить. И я буду выкапывать, чтобы посадить флоксы. Пускай вдоль забора они будут посажены очень красиво. Еще она сказала мне розовый даст приятный такой розовый цвет. Так, Маринка, ты меня видишь? Ты мне тоже обещал, у тебя там много флоксов. Сколько-то. Мне они очень нравятся, они долго цветут и кустовые. Прям цвет такой у них обалденный. Вот у меня Андрей сидит. Отдыхает. Как обычно, сейчас. И пойдем домой теперь. Да, сейчас я еще забыла. Сейчас у дома покажу э, две грядки. Одна с чесноком, другая с луком. С луком, э, с луком, где посадили лук. Мы там живем. А где чеснок, это старая квартира. Вот так вот, друзья. Которую сдаем. Короче, вот у дома грядка с чесноком. Где мы жили. Сдаем квартиру. Вот трава пошла. Надо будет ее выдергивать. Навозом обложенная. Вот здесь хороший чеснок. Вот здесь что-то тоненькое. Надо будет пересаживать и уже третий год оно чеснок растет. Надо будет с детьми прикинуть, поделать это все. Столько чеснока. А другую грядку надо будет пересадить. Ну вот, меня просили показать грядку у дома. Вот новая хозяйка наша. Хозяйка нашей плантации. Ну, то есть, огородика у дома. Все ее соседи прозвали. Новая хозяйка у нас появилась в огороде. Стоит. Слава Богу, лук не вытащен. Вот это лук. Полностью лук. Там сивок. Вот до суда все сивок посадила. Ну вот, вот эта грядка, тоже большая, тоже длинная, очень удобная. Вот здесь яма, с этой ямой не знаю, что делать, здесь была почка. У Андрея мать увезла, И жматяра, вечно жалеет все. А эту, вот эту яму мы сюда будем траву, наверное, кидать, перегной делать. Надо бы, конечно, ее тоже закрыть. Нафиг она не нужна. Мне здесь новая хозяйка по-новому поет, как говорится. Стылочка будет сажать. У меня есть один. Мне не надо лично. Я здесь вообще нынче туда хочу вот здесь посадить чеснок. А тут можно лук. Поменять места. Наш ну, дом.